Всем привет И снова пятница И снова вечер да, Место встречи изменить нельзя Здравствуйте всем Здравствуйте ребята, вы на канале МакРол Вот, я это моя Академия Кролиководства Сегодня у нас марафон вопросов по кролиководству Так, ну пока вы собираетесь так, о, у меня уже потеряли Александр Никфирян Евгений Витальевич, добрый вечер Здравствуйте, здравствуйте Сергей Латников, здравствуйте вот, Жду ваши вопросы Пока сейчас я тут Раз шарю Время бежит Моментально О, есть вижу есть добрый вечер, Евгений Анатольевич, Андроник Ферриан пишет здравствуйте, здравствуй, Андроник давненько мы с тобой не виделись привет, привет, дорогой рад тебя видеть как там раменский кролик поживает Сергей Белоусов присоединился, вижу Ну вот, сегодня у нас, как всегда, я жду ваши, очень рад вас видеть, да, взаимно, Андреник. Я жду ваши вопросы по крыльководству, сразу предубеждаю. если вопросов не будет, а наш разговор опять будет короткий. Все хорошо, слава богу, да-да-да, все хорошо, слава богу, если не считать того, что я все еще не побывал в Кольчатнике со среды. Вот, в среду что-то нас лесной уйдет в горы, вот и четверг. Сегодня весь день готовимся. Завтра у нас э, мы проводим э, события. День станицы Махошеской. Вот, ярмарку, игра в лазер так Готовимся, полным ходом идет. Тоже некогда было сбегать. Ну, у меня там, слава богу, то есть на этой неделе срочных то работ, как всегда, да, не очень. Вот. Отсадить надо одно гнездо и снять маточник 3. Все. Ну, не считая случая, да? То есть это не срочно, ни то, ни другое. А вот до случая я так и не добежал. Не знаю, может быть ночью схожу. Сегодня по крайний день, когда можно это сделать по срокам. Я вас ждал, хотел вам звонить, Андроник. да Спасибо, Андроник. Спасибо, дорогой, что переживаешь. Вот, и ты правильно, ты напомнил же мне, да, пришло в личку, я тут сижу за компьютером Увлекся работой и совсем потерял время Вот, ты мне хоть моргнул, да, что пора уже Вот, я вышел Ильдар Марданов, о, привет, привет, привет, дорогой, сколько лет, сколько зим Вот, сегодня в 21.00, как всегда, у нас добрый вечер Друзья, пишет Эльдар Мадана. Здравствуй, здравствуй, Эльдар Ты дома или за рулем? Как всегда, как обычно вот. 21.00 мы встречаемся в Zoom С подписчиками платного контента Ну а сейчас я жду от вас вопросов а, Вот мы уже 4 минуты в эфире Вопросов так все еще нет Весь в делах Да, да, да, Эльдар Точно так же Я говорю, удивляюсь когда люди говорят работы нет, я не знаю где взять еще время, чтобы всю работу перерубить. Вот хотя бы так вот. Хотя бы половину того, что задумано. Времени действительно не хватает. Значит, сейчас мы с вами. Я конечно же подожду еще минут 5-10 ваших вопросов. И извините, значит, не буду задерживать ни вас, ни себя если вопросов по крыли колодка не будет, я, конечно же, отключусь значит, готовимся к осенью с Пашки вот, и дело хорошее вот. ну, у нас мы под осень как-то не очень Пашим мы а Пашим уже, ну, можно сказать, под зиму то -то, ну, в конце ноября, в декабре я вообще пошел в январе или в феврале Алексей Пастуха присоединился привет, дорогой, привет вот. Что рассказать про кроликов интересного? Что-то какие-то последнее время были у меня интересные вопросы. А, а сегодня был вопрос. Задавали мне. А где? Сейчас, наверное, я открою. А, нет. Здесь меня не откроется в WhatsApp. Значит. Чего там, правда, непонятно, крыльчихи, значит, шестимесячные три-четыре килограмма кроме того, что э, продал кому-то вот, они там, она не разродилась вот, потом скрыли там у нее что-то крупное, кролчат, 14 штук вот, и на него типа того, что наезжают вот, он мне как так, может там кем-то не тем покрыл или что вот, ну я что могу написать, ребята в этих случаях, какая разница там, при чем тут продавец, да, если у вас там крыльчика не разродилась там или не покрылась, или еще чего-то какие может вам давать гарантии Вы раньше даже э, как, тестю не предъявляли да, если там жена вдруг оставалась бесплодной там, или еще чего-то или плохой матерью, вот, тесть при чем, да, хотя как бы, мог поспитать, а здесь какого как разница, ребята, какая ответственность может быть за крыльчиху да, вот кролчонка продали вам и ты купил вот. я же всегда говорю из десяти там одна-две только рабочие будут и вот. не может вот он гарантирует что из нее что-то получится путнее что получится, то и получится что теперь делать-то из э, людей из девчонок, да, из десяти далеко не все, получается э, путнее матери далеко не все способны стать матерью а уж путней вот еще меньше. А вы хотите от зверей? Поэтому думайте, вот и не поддавайтесь на эти а, провокации, когда пытаются на вас там повесить а, вот какую-то ответственность совершенно, в общем-то, за которую вы не способны нести. Так. Николай Михайлович присоединился. Здравствуйте, Николай Михайлович, Ильдар Марданов, Как там погода? Не затопило? Нет, Ильдар у нас хорошо. У нас нынче вообще комфортно, не жарко, зноя нет. И дождички в меру. Что-то там вокруг поливает. Сочи там заливает, Краснодар. А у нас нормально, хорошо. То есть всего в меру. И не выгорело, и не вымочило. То есть так, хорошо живем. И хорошее лето. Вот. Местные говорят, что вроде как прохладно, вот, но нам нормально, то есть, да, действительно по этим временам здесь вроде как пожарче бы должно быть, но погода нынче за лето, в общем-то до 30, очень редко поднималась, но 31-32, там всего один день было, или два, то есть ну, сам показатель я в этом году даже не включал ни разу систему охлаждения на крольчатнике. Да, то есть вот мне тут пишут на Урале кролики погибли от жары вот сибиряки жалуются а я здесь на Кубани в этом году без охлаждения и вот, все нормально сейчас наверное уже можно сказать что все лето мы пережили без охлаждения наверное уже включать смысла не будет хотя кто его знает здесь все может быть Ильдар Марданов откачали мед очень доволен результатом не в тему, извините, нормально, как не в тему? Ребята, мы же кролиководы, да, то есть я всегда говорю, где кролики, там и птица, вот, где птица, там и мед, где мед, там и рыба. Так или иначе, то есть мы все вот не в чистом виде кролиководы, да, то есть, ну, промышленное кролиководство, там в чистом виде кроликовод, больше там ничего. А мы все, то есть ЛПХшники, вот, свое хозяйство, а в хозяйстве. Не может быть одних роликов. Такое не, не должно быть, должно быть. Много разных корзинок. И это нормально. Вот, нанизывается на ниточку. Так что тоже в тему я люблю. И пчелок, особенно мед, вот, особенно медовуху. Вот, а еще медовый самогон. Вот, а еще запеканочку, сделанную на, сделанную на медовом самогоне. Это вообще отдельная тема. Так что ничего, Эльдар, все нормально, все в тему. Да жара один погиб у меня. Вот видите, да. То есть я говорю, с Урала многие, да, то есть и Башкирия, и Урал, и Сибирь. <coughs> вот жалуются что э, гиб, гибнут кролики, жарко. <coughs> вот, а мы здесь как-то вот в этом году э, Так вот проскользнули. <coughs> Хотя у меня все готово, в общем-то, но э, необходимости не было, я не включал. Ильдар Марданов. А, кстати, как там аппарат? <coughs> ну какой аппарат? Если ты имеешь в виду аппарат, который э, перегоняет, то нормальный аппарат, что с ним, я, он у меня это не первый год, <coughs> работает исправно. <coughs> прошлый год я его разморозил, <coughs> змеевик, да, самогонный, да, где-то у меня там было видео, прошлый год я весной, раз, хватит на него, а он у меня размерзся, трещина дала по змеевику, по выхладителе. Я его заплакал, вообще не знаю, что делать как его варить, там нержавейка, что куда а потом что-то вдруг голова-то пришла а что, давай холодная холодной сваркой залеплю <связываю> замазал холодной сваркой все до сих пор работает прекрасно отлично, там же давления практически нет все, холодная сварка его залепил как-то стилинчиком все работает давай. то есть аппарат хороший, мне нравится то есть я им пользуюсь, единственное у него неудобно вот эти соединения, да, то есть вот не клап, как вот сейчас на современных а такой он поворотный там вот, слабоватый. Опять у меня в этом году пятачок отваливался. Вот, ну, пришлось там проварить его. Ну, работает снова, <связываю> сделаю, работать, я уже с ним э, общий язык нашел. Вот, и, есть, а запекать я сейчас сделал в шкаф же коптильный, да. Вот, и запекать я сейчас запекаю э, в шкафу коптильном. Если раньше я запекал. Ну, не совсем, можно сказать, запекать, потому что я, э, ну, то есть, что такое запекать нужно подвергнуть термической обработке при э, 60-65 градусах э, температура длительной термической обработки. То есть раньше это делали, делали в русских печах, бабушка у меня, я помню, русскую печь, она ставила, раз там, чтобы локоть не ждет, все можно ставить, ставить туда э, значит, в этих рынках так, удлиненных замазывала э, хлебом и туда на ночь печь вот, сейчас конечно же печи у меня нет русской вот, да и топить ее вот, хлопотно я же ленивый вот, поэтому я сначала делал значит, в своем автоклаве в электрическом у меня же там он регулируется с автоматикой да, выставлял и без крышки просто в воду ставил Значит, банки. И вот, ну не совсем запекал, получается, запаривал, да, раз, на, на, воду, на воде, да, на водяной бане. Вот. А сейчас, когда я сделал шкаф, новый я свой коптильный автоматический, да, то есть я это сделаю в шкафу. Намного проще. Прямо 10 литровую бутыль это дело все делаю. Раньше такие баники делать баночка, все, а сейчас 10 литровую бутыль, целиком бам туда, закрыл 65 градусов, поставил и все. Вот сейчас как раз там снова у меня. ЗИЛ вот <с> Все нормально ВЕСТА Как ВЕСТА? Сколько намотали километров ВЕСТА? 62,5 тысячи 63 идет Надо ехать на ТО На очередное никак не соберусь Они что там стоимость ТО подняли вот Не знаю с чем Доллар упал, там все упало Они стоимость ТО подняли -то Чуть -то не в половину вот, никак не заберусь, вот некогда, ну вот, видимо, все-таки надо, вот, вот сейчас еще у нас, видите, вот сейчас, завтра мы едем на Хошевскую, там проводим, вот здесь Станицы и следующие выходные у нас три дня, 19, 20, 21 фестиваль проводим, мы здесь у нас станицы. вот, приезжайте, вот, Кавказская травница, фестиваль, трава и люди. Трехдневный, будет здорово, вообще три дня провести в предгорьях значит, Кавказа, само по себе приятно еще на таком событии побывать, более того как. Поэтому рекомендую, ребята, кто не слишком далеко и те, кто слишком далеко, вот, собирайтесь, бегом, пока еще не поздно, 19, 20, 21, здесь у нас станицы вот такой фестиваль, мы ну, его проведем потом уже, наверное, все-таки надо будет ехать мне на то, потому что в сентябре ну там еще какие-то события будут, но в сентябре грандиозное событие всем вам кролиководам говорю обратите внимание, 15 сентября значит, ваш милостивый слуга значит, будет в минеральных водах на выставке региональной там трехдневная выставка 15 числа там мой, будет мой семинар приезжайте на семинар <coughs> вот, будет познавательно воочию э, буду проводить поэтому до семинара мне надо будет все равно поеду я своим ходом на машине Это, конечно надо будет все равно того, того, съездить, того сделать Вот Веста молодец, служит хорошо И, то есть я ей доволен спасибо российскому автопрому есть тоже там видео снимал, когда я ее приобрел в восемнадцатом году с таким настороженным честно скажу тогда, я тоже говорил, не скрывал, да, что э, ну, нет хорошей жизни, конечно же, я ее купил потому что, ну, не хватало э, денег на какую-то иномарку, да вот, подержанную не хочу, на новую не хватало а это вот оказалось по карману, то есть я приобрел за 800 тысяч 830 если быть точным да а вот высшей комплектации полностью весь там все греется все крутится вот, климат контроль и прочее и даже круиз контроль а такой же класс автомобиль и на марку если бы тогда брать он бы мне обошелся где миллион триста минимум вот, до полутора миллионов людей ну, не было таких денег поэтому я их купил да будь что будет ладно скромнить походит. Но ну, вот она меня приятно удивила. То есть я 60 тысяч, 7 десяток катаюсь. И никаких вопросов вообще не знаю. Только заправляюсь и делаю ТО. Вот, не всегда вовремя, как оказывается еще, да? Вот. ТО делаю всегда у официалов, езжу. Тем более, что у них ТО было, там стоило там 4 800 Вот там что-то большое ТО там 7 тысяч. Там с заменой свечей там, и так далее а сейчас что-то я тут заскочил к ним в армавир ездил, доскочил посмотрел там 17 тысяч, ой, я говорю, ребята, вы что шалили что ли, совсем куда вы вот мы то, говорит, что, вот сейчас уже всякие там пытаемся скидки, там еще чего-то команда пришла людей так говорит, нет, людей не поехали, денег то у людей не добавилось вот вот, но я конечно все равно поеду к ним что делать то вот по крайней мере, хоть потом, ну, в общем-то там они у меня все уже знают и слесаря, и мастера вот. ну, более доверительные отношения, поэтому думаю, что все равно поедут к ним вот, они там сурят какие-то скидки, там еще, ну, говорит, там рублей за 12, за 13 сделаем, ну, ладно вот, так что Веста нормально, Веста радует, это хорошо вот. но мы же не про лесу, здесь собрались да? То есть у нас 7 человек вот здесь есть я надеюсь среди них есть кролиководы давайте спрашивайте что-нибудь о чем-нибудь не только о вести Наталья Селиванова присоединилась к трансляции здравствуйте Наташа здравствуй радость моя сколько лет сколько зим как твои кролики Максим Никифоров, здравствуй, Максим <клышит> кто то присоединяются и молчат Так, ну мы что, с вами уже 18 минут в эфире Ребята, давайте, значит, коли действительно никаких серьезных вопросов у вас нет Наверное, будем прощаться не буду и отрывать ни ваше время, ни свое тем более, что работы у нас у всех нет проворот вот, я рад, что вы здесь пришли, и Максим и Наташа ну, раз вопросов нет, будем расставаться значит, говорю всем кто там, подписчикам платного контента через полчаса в 21.00 все-таки мы выйдем в эфир в зуме, в прямом я надеюсь, там у нас будет общение более продуктивное до скорой встречи с вами Ну а с остальными пока-пока Будьте здоровы, здоровых вам кроликов И э, удачных окролов С вами был Евгений Макляков А это моя Академия кролиководства Будьте здоровы, всем пока-пока Ага, Эльдар Марданов, с кроликами все в порядке, все налажено по вашей схеме, все нормально. Я рад, спасибо. Вот о чем есть, что все наладилось, ежки-год, никаких вопросов не стало, да? Ну все, пока-пока, я рад, слава богу, что это так.